Всем привет, с вами NanoAqua. Сегодня в очередной раз хотел бы затронуть тему фильтрации воды с помощью системы обратного осмоса и рассказать об основных преимуществах осматической воды над водопроводной. Первое с чего мы начнем это повышение солей в воде в аквариуме на водопроводе. Со временем вода из аквариума испаряется и ее необходимо доливать. Если доливать воду из водопровода, то спустя некоторое время сделав тесты воды на общую карбонатную жесткость, мы увидим, что эти параметры увеличились. Происходит это вследствие того, что вода испаряется, а столь остаются в аквариуме. И с каждым новым доливом воды мы добавляем небольшое количество солей к уже имеющимся, что в свою очередь ведет к повышению жесткости воды. Если доливать воду чистым осмосом, такой проблемы не возникнет, так как общая карбонатная жесткость в осматической воде равна нулю. Вторая причина, по которой я для себя выбрал осматическую воду, это неопределенный нестабильный состав водопроводной воды. Никто из нас не знает, что и в каких количествах находится в водопроводе. Помимо хлора, там может содержаться большое количество тяжелых металлов, аммиака, нитрит и так далее. Все это может губительно влиять на жизнь гидробионтов, а мы так и не поймем, почему умерла очередная рыбка. Осмос это на 98% очищенная вода от всех примесей, хлора, пестицидов и других веществ. Также помимо нежелательных веществ, водопроводная вода зачастую имеет неподходящие параметры воды для аквариума. Чаще всего вода оказывается слишком жесткой. Этот факт значительно сокращает перечень жильцов для вашего аквариума. В свою очередь осмос очищает воду от солей жесткости. Остается только добавить минерализатор для нужных вам значений и добавить воду в аквариум. Исходя из этого мы делаем вывод об еще одном преимуществе осмоса. С его помощью мы сами определяем содержание общей карбонатной жесткости воды, а также можем повысить кислотность воды благодаря чему перед нами открывается возможность выращивать самые прихотливые растения и заводить самых капризных рыб и креветок, которых только мы захотим. Подчеркну еще один момент, я думаю всем известно, что параметры водопровода меняются от сезона года, а также в него добавляют разного рода реагенты для очистки. Осмос полностью снимает риск, что произойдет мор рыбы или креветок из-за одного из таких реагентов. С осмосом в разы легче поддерживать оптимальные, а главное стабильные параметры воды, причем те, которые нужны нужны именно вам для содержания растений или живности. Еще один положительный момент осмоса – это экономия на удобрениях. Я думаю все слышали о том, что в аквариум необходимо дополнительное внесение калия, но почему это необходимо знают не все. В водопроводе может содержаться большое количество натрия, которое является антагонистом калия. Он блокирует усвоение калия растениями, в связи с чем обычно рекомендуют дополнительное внесение калия, чтобы его содержание в аквариумной воде было выше, чем содержание натрия, и растения могли его потреблять. В осматической воде Натрия сводится к нулю, поэтому дополнительно вносить калий нет необходимости. Достаточно будет просто применить комплексное макроудобрение, в состав которого входит калий. Одно из преимуществ Осмоса не относится к аквариумистике, но его все равно стоит упомянуть. Осмос покупается не только для аквариума, но и для самого себя. А быть уверенным в том, что мы пьем, я считаю немаловажным, я бы сказал первостепенным, а вода для аквариума становится приятным бонусом. На первый взгляд кажется, что ставить систему обратного осмоса это дорогое удовольствие. Но если вы для личной потребности покупаете бутылированную воду, сделайте перерасчет. Сколько вы тратите на воду в год и посмотрите, сколько стоит осмос. Думаю, вопрос стоимости отпадет сам собой. У Осмоса я вижу только один основной минус, заключается он в более долгой водоподготовке, так как космическая вода достаточно долго набирается, а также ее необходимо минерализовать, что занимает определенное количество времени. Но этот минус больше относится к тем, у кого в обслуживании достаточно большие объемы воды. Если воды до 500 литров, особых проблем я тут не наблюдаю. У меня дома чуть больше 500 литров, то есть за неделю мне нужно набрать около 100 литров воды. Если модули были заменены недавно, то занимает у меня это 2-3 дня. По степени загрязненности модулей этот процесс растягивается до недели. Ну и конечно нужно понимать, что набираю я воду не на постоянной основе, а только тогда, когда есть свободное для этого время. Собственно это наверное все, о чем бы я хотел рассказать в этом видео. Если есть еще какие-то аргументы в пользу осмоса или водопровода, пишите в комментарии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!